что мы отмечаем, как негативные тенденции, и, опять же повторюсь, они, не жаль, традиционные для наших выборов, это то, что при сборе подписов за получение в кандидата президента, действующего главы государства Александра Родича Лукашенко активно использовался административный ресурс. Таких сигналов для наших долготерминовых назираников поступало очень шмат То есть, что я имею в виду, то, что сбор подписов, я часто, даже целялся на предприемство, в працованный час, тем темнику при непосредственном уделе представников администрации предприемства зафиксованы в упадке подписей подписок в жителях не сябры инициативно что на вопрос заборонен артикул 61-м кодекса. Тут треба значить, что на жаль постанова выборщик комиссии в этом году такая самая позместия как и в 2010 году, якая фактично дозволила вносить сдаденные в выборщиках подписные листы не члены в Мы это критиковали и критикуем, потому что это на опрос перечить Отрабованием артикула 61-го. вы помните, там написано очень четко и докладно, что если подписи собраны не членами инцидентной группы, то такие подписанные лист листы признается признаются несоправными. Вот. И сама процедура проверки подписов. Знову, ногу, как и на она целиком для назирания. Наши назиральники в большинстве выпадков не могли присутствовать при этой процедуре. А это в свою очередь важно, мы на этом настроили, потому что процедура очень докладно прописанная в выборщем кодексе, и очень важно, как она отбывалась именно вита виду, вот из этой процедуры, потому что иначе мог чумы к манипуляции.